Сегодня мы будем писать произведение, так сказать, известного э, рэпера, да. Так, ну что, приступим. Сейчас мы будем писать произведение известного рэпера, Снуп Дога. Поехали! Блять! Йоу, всем привет! И сегодня я буду играть в Снуп Дога, Стил Дре. А, ну что, поехали! Yo still dred, motherfucker, motherfucker bitch, yeah, still drip, still dress, still dress, oh yeah, okay, okay, still dress, still drag. Но ну, что, вышло, что вышло. но ну, что вышло, то вышло. Су... Ну, что выш... ну что вышло, то вышло. Судить вам. Э, пишите ваши комментарии. Э, говорите. Йо, Йо, но ну, что вышло, то вышло. Э, пишите комментарии, как вам. Пишите, делать ли еще такие видосики. Э, ну, типа. Я думаю, если будет много таких видосов, то поднимется актив, и будет больше таких видосов. Вот, а с вами был Супер Мега Дрю. Всем пока -дова!